Мы сделали маленькую революцию в обучении перманентному макияжу, и теперь мы будем обучать всего за три дня. Перед нами стояла амбициозная задача подготовить человека за три дня. До этого у нас были курсы 10-дневные, 8-дневные, 5-дневные, но, конечно, все не будет так просто. Трехдневному очному обучению будет предшествовать 25 дней дистанционного жесточайшего обучения. За эти 25 дней вы научитесь заряжать машинку, вы изучите теорию, вы научитесь штриховать правильно на латексе, вы научитесь натягивать правильно кожу. Мы будем вам высылать видео уроки, постоянно контролировать их выполнение. Вы будете высылать нам свои видео и мы будем вносить корректировки в вашу постановку рук, штрих, ну, во все, что вы делаете. Наша цель, чтобы все, чему можно обучиться дома, вы сделали дома и не тратили время на это в студию. Мы пришлем вам машинку, пигменты, иглы, латекс, и научим вас обращаться с этими материалами, чтобы вы это делали дома уже идеально. Это будет курс, посвященный только бровям. Как только вы приедете в студию, у вас будет с самого первого дня, с самого утра модели, и их будет пять. Базовый курс – это всегда только брови. Если вы хотите обучиться другой зоне веки, губы, то у нас каждый месяц будет также проходить полный базовый курс, в котором будут а, пройдены все зоны. Если вы хотите получить этот курс, оставляйте свою заявку в форме, которая будет в описании к этому видео. Если вы приступите к трехдневному курсу неподготовленными, то вы просто ничему не обучитесь и испортите много лиц. Поэтому на дистанционном курсе мы будем безжалостно отчислять тех, кто не выполняет задания. И деньги за обучение возвращены не будут. Вы должны это точно понимать. Если у вас есть любые вопросы, касающиеся обучения, звоните на наш горячий номер, пишите в любых соцсетях, пишите в описании к этому видео, мы на них с удовольствием ответим. Это будет очень круто, и я уверена, что эти курсы зададут новую планку в стандартах обучения татуажа. Всем до встречи на обучении, всем пока!